Всем привет, с вами как всегда Маша, и на этот раз со мной Алена, давно его не было видео, не знаю соскучились вы или нет, но видео, которое вы сейчас смотрите, уже вышло, ничего не могу поделать, поздоровайся. Здравия желаю. Довольно давно, после тех старых видео с Аленой, я спросила вас в своем сообществе, какой же полу Алены. И результаты вы видите сейчас на своих экранах. Короче, думайте, что хотите скажу только, что это не трансвестит и кличка это просто кличка звучит как-то, ой, звучит кличка это... у собаки, понятно? Да. А у меня имя. Звучит это как-то неправдоподобно. Сегодня мы будем проходить квесты, которые выпустили уже лет сто назад, как обычно. Лайк, класс, поехали. Читай. Ферма здесь, похоже, она заброшена. Думаю, никто не будет против Если я осмотрюсь На доске есть записки Вроде бы их оставили недавно Господи... Я, я, я, я это не хочу слышать Я это лучше бы так сделала Дом как будто вот-вот развалится Здесь явно давно никто не живет Иго-го го давай дальше Почему баран черный? Потому что хочет Вообще-то это вороной, не черный Помогите Все? Нет. Увезил? Нет! Какое все? Только начало Мы только начали Мне нужно вознаграждение Какое вознаграждение? Элегантная шоколадка Надеюсь, ты не против второй наездницы Это порнуха О, Господи. Такой красивый край. С клянусь. Поляна, клянусь, я Серебряная клянусь я, я, похудею и пролезу в эту щель. В Смотри, мне надо похудеть и пролезть. Давай, время и... деньги. Немножко. Какие деньги? Мне даже деньги. Играй ты. Ха-ха-ха. На. Главное. Мне нужно подойти, бы, Погладить. Почему красного не было? Почему все время зеленое горело? У тебя получилось. лошадь спокойно. Точно, как я и предполагала. У них какая-то. Четкие идеологии. И если ты еще не поняла, я не эксперт по лечению лошадей, может, ты знаешь, что делать. Не знаешь, она, типа определила то, что типа... Это ложь показывает, типа у этой лошади что-то есть, да? Не знаю ничего про ветеринарию. Как она это определила, непонятно. Но при этом она призналась, что она ничего не понимает. Она... Я не знаю, как это описать адекватно, это никак не описать. Это типа человек такой, типа, вот я профессионал, непонятно, что я сама сказала, но короче я не знаю, что на самом деле происходит. Это просто у меня, короче, башка оторвалась и что-то изо рта вылетело. И вообще, разработчики, спасибо за то, что я бедный пиксель, и меня хотят убить. Дальше. Ты не против, если я на тебя поеду. Нам нужно к доктору Шепарду. Он осмотрит твою физ... Прости, элегантная шоколадка. Придется тебе снова вести Нет, ты понимаешь, что типа да? шоколадка? Она моя. Почему? Ты игра просит и из одной двери этого мира. Я хотел в, в другую. Помогите. Такой пейзаж. Почти Ты должен был ответить, помощи нет. Я еще даже э видео не посмотрела, что вот... А я слышу свой же смех, когда я смеюсь, и я уже... Гринч. Вот она! А где? Что? Вот она. А, то есть, смотрите, на карте восказательный знак, да, серенький? А вот здесь вот, желтая пятнышко. У нее, у нее, видишь, спина, как у тебя болит. Моя спина... Вот ты на нее похож. Да, точно. Запомнили, это... На самом деле <с> я буду теперь тебя звать. Дори или дори. Ладно, лоп. Дори то чипсы. Ладно, лучше, Алена, давай. <с> это слишком жестко. Ох, Мари. О, у тебя уже зрение это. Я а? тебя не заметил. И <с> тебя ты уже ослеп? Я зрение 100%. Ладно. Слушай, за 40 минут мне уже много полагается. Угу. Понятно? Да. это закончится? Это закончится? Вообще, можно, типа уже закончилась. Сейчас утром, может быть, она будет чувствовать себя получше, но э -э не знаю, зачем я это сейчас сделаю. Я куплю ночевку. Ой, можно здесь купить? Да, здесь можно даже начать. Оп, оп, оп, оп. Идем. Оп. На ночь. А почему он отдыхает 24 часа? Я так отдыхаю всегда. Не, ну ты это. Ты Ты не человек, ты вообще что-то непонятное, а ты. Ты знаешь, какая у меня производительная мощность. 0 часов в это. И сон, 24 часа в сутки. 24 часа в сутки. Ну так столько, что ты сказал. У меня на самом деле очень высоких. О боже, все не надо. Ты видишь хотя бы вот этот текст порнухи? Вот да, вот? Работай, работай, и -и -и. О, -о, -о, о. Всё, хорош. У меня голова кружится. Игого! Гогои. Да -да -да -да. Может, ей не нравится, что я держусь Постой, похоже, она сейчас. Иго! Иго-го! Зависимая кобыла. Кобыла! Что стоишь на месте? Кобыла, ты потеряла момент, шанс вообще свою жизнь. Кобыла, господи, беги из этой игры, быстрее убегай! Убегай из этой игры! Иначе твоя жизнь будет разрушена! Смотри, даже я даже ее не могу догнать Я верю в нее, я верю, давай Беги из этой игры, беги, девочка, давай Она давай. бежит в Майнкрафт, мне кажется Она реально как-то лагает, очень странно Ты она видишь? Она уже, она уже наполовину в Майнкрафте Слева, куда это А Ты не хочешь поддержать лошадь, чтобы она бежала из этой игры и жила счастливо? Ничего себе, погода У меня будет третья лошадь в жизни там тебя да Да почему она не туда побежала куда она вообще бежит что происходит она хочет да я закончил... ты, ты, ты это понимаю это что же за ох беда там же столько утесов! она хочет прыгнуть я бы тоже прыгнуть это ты не читал верно книжку ну короче такая книжка не знаю Подписчики мечтали Изводание или нет. Называется, мустанка находится. И вот там в конце книжки а, лошадь а, самоубийство, ну, самоубийством заканчивает жизнь, он так вот также прыгает с утеса. Короче, это плагиат какой-то. Ты игра точно для детей? Дети хотя бы понимают, вот, что происходит? На самом деле. Не-не. Не, -не. Не давай лучше веревка, да? Какой для это, для более Когда это кончится? Ё-моё! Цветые женщины! вау Господи! Итак, Алена нас немного покинул, я продолжу одна. Не знаю, по-моему, проклятие настоящее, потому что посмотрите, как она сидит Это очень странно Вот, они сейчас говорят о дьявольском ущелье, а на самом деле, они снова нас туда не пустят Стоп, то есть... Мы сейчас... Реально едем туда пешком? Этот квест специально так затянут? Это даже Не знаю почему. Ну... я не могу каждый раз, когда Эли ложится, я хочу то пошутить, но на YouTube такое выкладывать нельзя. А, то есть я должна качать какую-то репутацию? Все понятно. А на этом все.